Привет, с вами Крутоц. И в этой серии мы наконец-то делаем то, чего мы так долго ждали. А, предыдущая серия закончилась на конфликте, который кучу мяса взял. Почему мы не брали? Что, в общем, всякого отбрали. Но теперь нам нужно это использовать. Здесь у туда... нас кухня. А, и здесь. А, нужно... уже вот да, я идет здесь... сюда. Я сделал двумя форму. Впервые жарил, да, кстати, я нашел оливу, коронавирус на Ну, решил тоже продать. я что с этим никак не делать вообще. так. Нам надо сяну. Образом нам надо... 15, 20, 4, 7, 60. А, вот здесь ровно поле 100, 100, 100, 100, не очень 100, вот у меня есть к тому что собственно берется рыб. по идее шанс выпадения 20 процентов здесь а, от 10 до 20 процентов как почему о по идее должен быть конкретный копер от 30 до 40 и какашка с выговариваем названием убивать так отлично есть все необходимы кроме времени суток ну и что это да, вот такую кучу грави я взял чтобы пытаться, конечно, дуэль, просил, Это уголь, который вот, так и скопил здесь. О, ничего значит, да формы вот так вот можно еще сделать нет ну собственно я почти угадал делать это надо было Опять не то. И... И вот так. Макс, И... что mm -hmm. mm -hmm. Да, вот оно. И пуши, нам Шифт, действительно, может быть, не Красный кражеч. ну, ладно, возьмем дерево. Может, что-то круто надо на этом деле было. 16 шифт на дерево. Ладно, всем. Mm. Мы это mm. Mm. Mm. Чего он выбирает все эти почему Палочки кинь на него. Нет? Никто Может, бумажку что бумажку забрал? Ай, Шебера, что то фигня? Может быть, всем. Не на Да! И уже банджи его. Сколько раз тебе бачка его. Он и терять туда абтрвуги его, Черт, так, здесь у меня растет всякое. Такая категория всякая. Это нормально, mm -hmm. что тростник вырос так высоко, или ты поставил его? Yeah. Я. А. Мне прям захотелось, чтобы тростники так высоко росли. Не слишком высоко. высоко. А теперь ждем. Mm -hmm. Итак, парень, поехали. берем нашу вазу ставим ее вот сюда и кладем мне то что мы плавим в нашем случае yeah. вот этот хрень и... так какой первый, знаешь что нет и не, я, я Я не знаю, что из этого. Это, я я, я не понял. Это что? Так, ладно, может быть тогда этот тоже делается? Все тут. Молодец, где мой поппер? Кто? Поппер. А ты не говорил идти за ним далее? Ты что, у тебя есть несколько стов. Я Ты сказал шесть, я тебе дал шесть. А, ты, ты мне выкинул шесть. можешь, я тебе не кинул шесть? Ты мне вообще не кинул. Можно? <кười> <кười> <кười> в общем, эти вазы, это местные рюкзаки, походу. что-то там вроде. Больше. Хватит, хватит. В общем, в них четыре слота, и их можно держать в инвентаре. Uh, понятно. У меня палочки с собой есть. Могу зажать. между дом. Ну, где надо бы сначала что-то деревяшки поможли? Блин, вот вырыл вторую яму. Теретерево то <свист> Хочешь я ее? А я успоко готова блин, ну, ну, что то сколько он сожрет блин этих фаерборкеров чё спать да парни, это хрен загорелось а теперь я хочу что у нас была кирочка а блин у меня кот сидит на ногах он падает с ног а да? ты не, не слишком, да? <связывается> у меня какие горы. Не... Только... Так, давайте сделаем форму. Форму там. В папке файл части... есть концеп. Вой-вой, так. Разве нет? Ну, это. Общеда я так, не изучив америке берусь делать что-то. Я тоже, мне проще самому понять, самому понять, но. В таких моб, точнее в таких вещах, не проще, гораздо не проще. Да нет, я думаю, что я же парствую, снимаю пэшку, но сам-то, как бы, не, раз не разбирался. Да, <gentle lecture> ну, об этом... Ну да, имеет смысл... Ну, смысл не делать. Да, парни, мой куст растет. Посадил, точнее, собрал его. Вот первый месяц. вот mm -hmm. типа, ну, назад, что получилось. уже было не прошло mm -hmm. Блин, мне в туннеле спать. А, пойду, что ли, дерево вроде. Дерево мало же. Всего лишь дом я не Да, только герои не привез. Итак, поскольку у меня все равно глина есть, я знаю где ее найти, я так думаю, давайте кам. Помните. Потом. Так. Так. Так. Нет. Тогда давайте Там большая так. Да вот оно! Сайс! Отлично! Так, теперь.. М -м -м. Блин, ну почему все блоки интересы? Забираем вот эту хреньте. И и ничего не произошло. <связывая> да. Итак, прошло две с половиной вечности. Я в <связывая> форму. <связывая> вот это... ДА! Ееее! Кобер! Ты ж бронзу делал. бронз то как Раз! Слеп! Два! Слеп! Три! Так, второе. А здесь а, понятно. Стоп! Так приезжу. А, всё, понял, okay, все, понял, ч не Я смешал два две разных бронзы спинником. мне форм не хватает. Я, <как> Блин. Да, я хотя бы I... ну, Вот лежат. Теперь мы вроде бы должны сделать это так. А, берем... Так, так, так, так, так, так, так, yeah! так, теперь... Теперь так, так, так, так, теперь так, так, так, эм, мой... а так, Ну, ты куда делал мой рецепт кирки я ничего не делал я в вкашал а что еще раз вылинтой все дело жарить <связь> <Да> вы задрали <связь> мне глима теперь не хватает знаете эту фейл а еще я устал может что вы должны пить. Я, кстати, понял, почему мы время, время за временем не следили. Просто дни в Майнкрафте по 30 минут. Теперь. У нас. Смысл за временем не следили? Ну, я как-то вообще не заметил, что время вообще уходило. Да, кстати. В общем, вот эти формы не негнятные, это шерсть, это бак. 6 вместо 6 вот эти именно короче падают. Я тебе говорю, просто айдишник поменялось. Там два айдишника, то есть два предмета имеют один тот же айдишник, и, видимо, Тогда они не конфликтуют. Я видел такие варианты, когда она игнорирует эту хрень и все-таки запускается. Не может. Может. Чисто школа не может. Может. Я видел такое было раз один раз точнее было <смех> ну, так для <смех> yeah, наконец -то. для всего этого смешного бреда да итак значит мне нужен ford <смех> запихнуть я в майнкрафт сервер правда все далеко не шикарно пошло но тем не менее на этом все с вами был крут и вот этот хрен с некрутыми очками Это гривой который проявляет неконтролируемые приступы неконтролируемые не агрессии И их вечный заполненный вегетарь. Думаю, теперь на это пьем.